Сегодня у нас в обзор попадает такая игра, как Трубербрук, друзья. То есть, это игрушка э, у нас в э, версии 1.12. Э, о чем игрушка в целом? О том, что она как бы создана для отдыха, я так понимаю как она описывается в различных источниках, что это наш любимый, наше любимое место отдыха. Да? То есть, играя в эту игру, собственно, мы должны отдыхать и наслаждаться развитием событий. Игра у нас имеет приключенческий жанр и инди-жанр. Вышла она совсем недавно, всего лишь 14 марта этого года. Как мы видим, по настройкам имеет русский интерфейс, русскую озвучку, до некоторого времени поддержки русского здесь не было, но вот он появился, что не может не радовать. Единственное, только что язык аудио здесь пока что английский, либо немецкий, я так понимаю, да? Ну что ж, субтитры. Нужны ли нам субтитры, если они будут английские? Хотя давайте-ка мы их включим. Но я так понимаю, они у нас включены. Ну что ж, попробуем сыграть, посмотрим, чем же она нас порадует. Что же такого от нее можно интересного ожидать. Давайте попробуем начать новую игру и заценим возможности. Секундочку, начинаем. Что нам предлагают? Нам предлагают значит, следующее. Предлагают сразу выбрать лот для сохранения, я так понимаю, да? Ну что ж, выбираем, смотрим. Посмотрим, получится ли, друзья, у нас отдохнуть. Итак, вот такие вот заставочки красочные нас сопровождают. Какая-то тетенька подъехала. Ладно, я сейчас немножечко стихну, чтобы посмотреть, что к чему. Понятно. Какая-то девушка застряла в глуши. И дальше что? Я так понимаю, мне уже можно взаимодействовать, да? Как у нас осуществляется управление? А, ну у нас управление осуществляется просто-напросто клавишами мышки. То есть мы кликаем левую кнопку, и у нас наша, наша с вами девушка идет в том направлении, куда мы ей указали. Так, давайте посмотрим, куда же здесь можно пойти. А, навести можно на мотоцикл и осмотреть. Бензин кончился. Я понимаю, двигатель перегрелся. Хм, что же нужно сделать? Так, а это что же опция? Без толку. Сначала надо and раздобыть бензин и хладагент для двигателя. О, как все серьезно. Так, давайте посмотрим. Я так понимаю, что вот это у нас заправочная станция и здесь по любому должен быть no бензин. Juice. Бесполезно. Посмотрим, куда можно еще класснуть. То есть, да, как видите, мы нажимаем на различные объекты, и у нас они подсвечиваются. Давайте взаимодействовать дальше с другими объектами. А, что у нас здесь? глянем -ка. Это типа указатель. Блига ближайший город, лошадь, байзи си. Звучит многообещающе. Так, ладненько. А, давайте посмотрим, что у нас здесь. My tires should still last. Хорошо, вот шины еще не откатали. Ага. Мы просто осматриваемся, да? То есть, но ну, я так думаю, мне все равно нужно зайти, наверное, внутрь, и там уже меня ждет, а, и, так сказать, целевая моя задача. Так, смотрим, что у нас здесь. Какой-то стол. По крайней мере, холодильная цепь целан. Это холодильник. Все вся обледенела. Ну, понятно. Так, здесь у нас что такое? Давайте глянем. Мороженое от Хансона. Пом... Помню, обожал его в детстве. Черт. Если бы не песок и мелкая непроглядная тьма, копище жуков и местный запах бензина, который пропитал все вокруг. Здесь было бы отличное место для пикника. Угу. И коробочка какая-то на столе. Давайте ее тоже посмотрим. Кто-то оставил свой ящик с инструментами Так А если на него взаимодействовать Мы наверное что-то можем найти Здесь только ржавые плоскогубцы И мы взяли их Отлично так, Давайте посмотрим еще э, внутри Что у нас есть Здесь мы посмотрели Зайдем внутрь Так что можно сделать Это у нас воздействовать Это значит что-то сказать И это скорее всего открыть Давайте сначала вот так попробуем Заперто, ага, ясно. Так. А у, здесь есть кто? In there? У меня закончился I could really use some gas. Ага, никто нам не отвечает. Давайте спросим еще по-другому немножечко. Давайте скажем, что доставка. Доставка, ваш заказ прибыл. Никто не отвечает нам. Так. А ну давайте еще попробуем. Налоговая служба. Откройте немедленно. Попробуем различные варианты, да. И откройте, пожалуйста, клянусь, я не вампир. Вот Can так. Can you Никаких действий мы не наблюдаем. Так, давайте попробуем вот этот еще вот эту опцию выбрать. Можно воспользоваться плоскогубцами, которые мы взяли. I и каким I же door? образом You're эти so ржавые плоскогубцы помогут so. мне открыть дверь? Угу. Так, так, и еще раз так. Давайте попробуем к окошечку подойдем, потому что я смотрю, с ним тоже можно взаимодействовать. Что же можно здесь сделать? Как говорил мой папа, добротный дом начинается с добротных окон. Так, а что с ними сделать можно? Пока что ума не приложу, друзья. Вот, инвентарь на кнопочку И у нас открывается. Мы можем таким образом взаимодействовать. Так, ага. Сейчас только что, то а я, то есть, смотрю на звездное небо и у нас тут какие-то знаки отображаются. Вот оно как. А давайте посмотрим. Могу назвать пару-тройку созвездий, наверное. Наверное что? Но это стандартная фраза, поэтому не будем сильно на нее налегать. Так, пошлите в темноту. В темноте нас точно ничего не ждет. Uh, попробуем вот uh, холодильник, наверное, мы сейчас открыть что ли, я не знаю. Давайте подойдем к нему. А нет, подожди. Uh, давайте попробуем по взаимодействию с нашим мотоциклом и с помощью кусачек. Одним плоскогубцами тут не обойтись, ясно? Uh, где можно еще использовать наши кусачки? Uh, просто короткое замыкание и тут все взлетит state. на воздух. Ну да, мы же на заправке находимся. Так, давайте попробуем вот тут еще посмотрим. Здесь все обледенело, ясно? И Так, может быть я что-то просто пропустил Так, глянем еще раз Так, а вот здесь Да, то есть надо ходить и кликать Что-то я упускаю, да, вот видим мы сейчас Тут у нас водосток На него я не обращал А здесь что, бывают дожди? Давайте попробуем повзаимодействуем так, значит мы пнули Но по я... водостоку no <laughs> А вот и запасной ключ, проще простого Еще бы лежал на самом easy. видном месте Ага, то есть, ребятки, нужно быть внимательными в этой игре Потому как у нас это как квест, я так понимаю И здесь нужно а, все досконально прощупывать Чтобы а, найти то, что нам нужно Естественно, давайте возьмем этот ключик Он нам также пригодится Ну и что ж, попробуем войти в дверь тогда, я думаю Давайте вот так вот применим ключик. Все очень просто. Сработало. Проще парень реп. И заходим вовнутрь, да? Э, как нам зайти? Скорее всего, вот так. Откроем дверь. Так. Локация сменилась. Теперь мы внутри. Темно хоть глаз выкали. Ну да, заметно, что темно. Я даже своих рук не вижу. Что здесь можно у нас найти? Давайте будем прощупывать. Ну, во-первых, здесь у нас какая-то... С этой картиной явно что-то не так. Ага, ладно. Дальше, что у нас еще где есть? Картины, стулья, а, картины. Так, давайте попробуем сюда пройдем. Что можно здесь у нас нащупать? Честно, а, сложновато на самом деле что-то прощупать. Так, а если я... Да, там мне кажется выключатель находится. Давайте ее подвинем, попробуем. Вот так вот, ой, скрытый переключатель. Да, я так и думал, ребят, что, тут, что то что-то здесь а, есть такое. Похоже, это главный предохранитель. Вот так вот мы легонечко включаем свет. Вот так вот у нас здесь стало светло. И теперь мы все можем рассмотреть, да, что у нас тут. Это нарисованный пейзаж напоминает мне о родном доме. Так, это раз. А здесь какой-то стакашек у нас лежит. Здесь какие-то предметы. Так, давайте смотрим еще. Так, в инвентаре у нас остались одни только пассатижи. Так, здесь что у нас такое? Какой-то небольшой goes. стаканчик. Ага, ясно. А если его поднять? Так, взяли мы его, значит, себе. Возможно, он нам пригодится. Так, здесь что у нас? Картина какая-то. Все бы me. сейчас отдала, чтобы оказаться там. <laughs> Видимо, какая-то классная картина. Так, там что, фотки какие-то? Давайте посмотрим. Мы в забытом бога глубинке. Я что эти открытки когда-нибудь дойдут до адресатов. Ага. На столе полно всякого... Всякой еды, я так понимаю. Или что тут у нас? Так, глянем. Только не вишневый пирог. Больше всего на свете не люблю вишневые пироги и горячий кофе. <laughs> так, а здесь что? 20%, bun, 5 20 хлеба, 5%, 5 мяса, 75%, 75 пищевой пленки. пленки. Спасибо, um, как мне обойдусь. Не хочет наш персонаж кушать. Ладненько, давайте смотреть еще, что здесь можно найти полезного. Нету, спасибо. Я, я этим, говорит, не питаюсь. Так, ладно. Смотрим дальше, что у нас здесь а, на плакате. Left uh, left у меня marks. в кармане всего пара марок, хотя здесь все равно не на что лепить. Так, а тут у нас что? Coffee. Только не кофе, большинство наследия не люблю что Так, can't can't stay так stay это мы уже слышали. Смотрим кофе. дальше, давайте шариться по ящикам. Вот это что у нас за а, штуковина такая? Так, включаем и смотрим. Ага, музычка. Снова это жуткая мелодия. Включили музычку, друзья. Так, теперь у нас весь процесс под музычку пошел. Так, а что нам все-таки сделать-то надо, а? Я не понимаю. Где-то есть подсказочка какая-нибудь. Так, щелчок ходить, взаимодействовать. Двойной щелчок, щелчок идти быстро. Ша, показать инвентарь. Ага, это я уже пробовал. И пробел, это индикатор для кликабельных зон. Ага, давайте посмотрим. Вот у нас все кликабельные зоны. Крестиком помечено, наверное, то, что я уже исследовал. А то, что я не исследовал, как помечается, интересно бы узнать. Так, так, так. Так, так, так. Uh, я, ребят, если честно, немножечко в замешательстве uh, Здесь я точно уже был Ну что ж, попробуем выйти на улицу Мы здесь взяли стаканчик, возможно, с помощью него нам как-то получится uh, сейчас Ну да, мы запустили здесь питание И теперь мы можем взаимодействовать с нашим мотоциклом стопудово, я так думаю Так, давайте глянем Так, другое again. дело Uh, заправляем, значит, мы наш, наш мотоцикл. Тут еще, кстати, можно было взаимодействовать по-другому. Так, ну что ж, садимся, я так понимаю, да? Давайте глянем. Бак полон. Так, что я не понял. А что она сказала But еще? Хотя, наверное, уже успела остыть. Так, дальше. Перво, cool нужно придумать, как охладить двигатель. Ага. Так, давайте-ка у меня есть идея, охладить можно с помощью холодникова. Здесь у нас холодильник и мы, стаканчик, который взяли, давайте попробуем использовать. Это все обледенело. Угу. Холод... Холодильная цепь цела, говорит, да? Так, вот на пробел мы видим все клип... кликабельные зоны. Хотя трубу нам не показывают, но я уже ее использовал, да? Вот тут вот что такое? Вот тут, кстати, смотрите, я сюда нажимаю, и у нас э, есть взаимодействие кусачками. А, это, это с той стороны, я все понял. Это у нас э, со стороны, с внутренней э, переключатель, да. Так, что еще здесь можно сделать? Почему-то я не могу здесь э, с этой штуковиной как-то взаимодействовать. Ага, может быть нам с мотоциклом как-то поковыряться? Давайте попробуем. Одними губцами, здесь говорят не обойтись. Что же еще можно? Что же еще? Так, а тут у нас что? Тут можем просто посмотреть. Бензоколонка Тинни-Рок сияет, как свет в конце туннеля. <laughs> Нормально. Так, а может быть здесь, когда включился свет, еще что-то доступно стало? Нет? О, нет, к сожалению, нет. А, ну что ж, у меня есть кусачки, которыми я ни разу не воспользовался, да, и есть у нас холодильная установка. А если к ней подойти с другой стороны, может быть, как-то вот с этой стороны можно с ней повзаимодействовать. Давайте глянем вот на эту картину. Нет никаких... Сам... Это никак мне не поможет говорить так. Угу. Ну, много я уже нашел. Может быть, не отображаются места, которые я не исследовал, и надо искать их. Так, так, так, так. Так, так, так, так, так, так, так. Секундочку. Не туда немножко вышел. Нет, друзья, а что-то я немножечко запутался. Какие-то по-любому есть еще моменты, которые можно использовать. Так, а вот с кофеваркой если? Coffee. С кофеваркой точно If мы не хочем ничего can... делать. Ну что ж, давайте пробуйте, не знаю, двигать картины или что-то в этом роде. Нет, нельзя двигать картины. Может быть где-то надо здесь шариться? Так, два раза, кстати, если мы кликаем, она у нас э, так, такой пробежечкой легкой бежит. Ну что ж, давайте попробуем. Выйдем все-таки, да? И здесь будем что-то решать. Что у нас в ящике инструментов? Он у нас уже пустой, да? Мы оттуда ничего не возьмем. Здесь было бы отличное место для пикника. Так, с покрышками что можно сделать? Но это осмотр Может, это ни на что не влияет. Можно вот сюда подойти. И... Да, но она, она говорит, что это все обледенело. обледенело. А после этого нам, к сожалению, не, дадут, не дают уже сделать ничего подойти если как ну а если мы возьмем вот так вот через инвентарь возьмем наши пассатижики ну я кстати с ними не могу отсюда взаимодействовать почему-то это меня кстати утруждает да так ну что ж попробуем ну это я уже делал это я уже делал миллион раз Почему мне не дают стакашек использовать? Ну, наверное, потому, что он э, нафиг здесь не нужен. Cool как охладить двигатель, она нам еще раз говорит. Yeah, Я вижу, что у нас здесь флаг флаг флаг есть флаг а, флаг холодильник, который мы вроде как можем использовать, но все безрезультатно, друзья. Холодильная цепь цела. Дальше-то что? Как тебя открыть? холодильник ты, блин, так. Ну что ж, друзья, давайте дальше смотреть, с чем тут можно повзаимодействовать. Так, я вот вижу, что здесь вот с этим кабелем, или что это за провод какой-то, можно тоже, ага, кусачками попробовать. Электрические, Электрические провода, да. Zip. Так, я так понимаю, мы кусачками обрезали провод. И теперь, а, тот, который шел к холодильнику, да, мы теперь, наверное, да, друзья... Наконец-то мы можем набрать в наш стаканчик э, охлаждающей жидкости. Ледяная вода, как exactly. раз то, что надо. Вот. Оказалось, все намного проще, чем я ожидал. То есть надо просто быть внимательнее в таких играх. И что ж, давайте попробуем, заправим, охладим наш мотоцикл и уже, наверное, будем отправляться в путь. Вот, не кипятись, Absolutely. родной ты мой, конь железный, стальной. Ли. Что ж, давайте попробуем, дальше что у нас? А и -а с пассатижами? понятно. Good ну что go. ж, пора выдвигаться, вот только куда, знать бы еще, где you я. Да, действительно, это надо тебя спросить, где ты. Я-то уж точно не знаю. Ну что ж, поехали. А, ну так блин, мы же смотрели. Мы же наблюдали уже, мы же... от них только что-то там она сказала... Да-да-да, звучит многообещающе. Ну так что, мы поедем или так и будем мяться здесь? Вот только знать бы, куда еще, где я... А, по звездам, что ли, еще сориентироваться надо или как? Пару-троих по созвездии, говорит, надо назвать. Да-да-да. А, ну что ж, я так понимаю, нам необходимо еще что-то найти чтобы понимать, куда нам двигаться, давайте подойдем вот к этой вот штучке. Так, но ну это мы уже читали. Так, здесь у нас давайте осмотрим, что тут. Откуда течет холодная вода откуда-то. Так, так, так. Ну так что, в принципе-то я уже здесь практически все сделал. Осталось только сесть за руль. Но она говорит, что But только не знает, куда выдвигаться. А From я, блин, here. знаю. Так, ну-ка, давайте еще посмотрим тут. Tiny rock gas да, отлично. А дальше-то что? Надо, наверное, еще какую-то штуку где-то найти. Я где-то что-то не усмотрел, не досмотрел. Так, здесь покрышки. Может быть, я внутри что-то не досмотрел? Или, может быть, сейчас именно надо посмотреть пусть то, когда я... Разобрался с охлаждением. Так, давайте будем смотреть. Что же я все-таки здесь упустил в этом месте. Так, так, так. Кстати, ребят, не все вот эти элементы, да, которые, с которыми мы можем взаимодействовать, отображаются, я так понимаю, на э, пробел, на space. И нам нужно реально вот так вот все прощупывать, чтобы э, понять, чтобы понять так здесь вот мы на стеночке ничего не можем так здесь мы смотрим у меня в кармане всего пару марок хотя их здесь все равно не на что тратить так ну, это я уже все видел здесь я по моему тоже все видел да друзья то есть все тут я посмотрел так а вот на эту если картинку фотография буйвала так, ну что-то я думаю, что здесь, э, в этом здании уже все. Хотя, может быть, даже если я в этом сомневаюсь. The... Это нарисованный седащий... пейзаж, знает меня о родном доме. Home. Так, загадка приобретает совершенно э, новые очертания. Мы не можем понять, куда нам стоит выдвигаться. Где нам нужно что найти еще, чтобы уже наконец-таки выдвинуться. Может нам вот туда надо в темноту сходить или, или куда-то еще присесть. Так, подожди, давай-ка мы сделаем следующее. Если мы по взаимодействию, одними плоскогубцами, говорит, не обойтись. Вот тут же есть какой-то указатель. Где-то бывает польза. Ну и дальше. Знать, говорит, еще где я. Черт. Прям реально загадка. И вот у нас тут есть еще вариант посмотреть на небо. Но она как-то странно все это комментирует. Да, одной и той же фразой. Одной и той же фразы она комментирует все эти дела. И без понятия, что делать дальше, друзья. Такая вот, ребятки, сложная игрушечка. Сейчас, секундочку, я постараюсь разобраться с этой проблемой. Сейчас немножечко пере, перезашел я и заново перепрошел этот момент. И посмотрим, получится ли сейчас уехать. Пора выдвигаться, вот бы только еще куда. Ну, странно на самом деле, друзья. Some of these seem Пару тройку созвездий, да? seem familiar. Почему она не знает, куда вот двигаться? Я не пойму. Tiny rock gas может быть, надо Beaten было где-то что-то прочитать, какую-то карту, может быть, найти, да? А, скорее всего, так оно и есть, друзья. Так, вот сюда, если мы посмотрим, что он нам, она нам скажет. Milestones. Did they ever actually help anyone? Да, то есть я скорее всего думаю, что мне нужно найти какую-то типа... Что-то типа карты, наверное, да? Давайте еще раз зайдем вовнутрь и посмотрим, что у нас здесь есть. Как-то сложновато на самом деле. На столе вот здесь нет, интересно, ничего. Что так бы лежало, и я прям не мог до этого дотронуться сразу же, да? То есть тут я ничего такого э, не вижу. Здесь тоже нельзя взаимодействовать. Можно только вот с этой штукой взаимодействовать, да? Проигрывателем. Вот, то есть мы включаем, и пошла музычка. Жуткая мелодия, да, у нас заиграла. И дальше я... Не знаю, чего и делать-то на самом деле. Так. Ну, тут у нас всякие напитки. Тут у нас, может, на столе что-то есть, типа какой-нибудь карты. На стенах я вроде все посмотрел э, картинки. Открытки вроде тоже все посмотрел. Мы забиты богом глубинки, но разве здесь? Area, карты местности. Дали от мирской суеты. Ну вот, вот, вот, друзья, да. Просто я в следующий раз-то вроде посмотрел, э, но как-то быстро слишком, видимо, посмотрел и ничего не взял, то есть... Stand, да, вот это, вот это был, был, был, был нюанс, который не позволял мне дальше выдвигаться. Ну все, сейчас думаю, что у нас карта местности есть, и теперь мы точно сможем выехать. Что-то я прям задержался здесь надолго, это вроде первый квест. Ну да ладно, то есть... Э, надо быть действительно, ребят, внимательным во всех деталях и мелочах. И готово, наконец-то можем трогаться, говорит она нам. Ну что ж, давайте, <соцентрированный> наконец-то, спустя столько времени. <соцентрированный> Ничего, давайте, поехали. А, Черт тебя, заводить Что, опять что-то не так, что ли? А ну давай, заводи уже. Опять масляный насос <соцентрированный> браклит. <говорит>. Интересно, <соцентрированный> я когда-нибудь э, что-то там его... <соцентрированный> что-то там его отремонтирую, наверное, его, скорее всего. Что ж, давайте продолжаем. Что у нас дальше? Тут у нас титры какие-то идут. Это, я так понимаю, вступительное начало. Машинёшка какая-то едет куда-то. Куда-то на... по интересной такой дороге. Там она разве проедет выше? Там, по-моему, места невозможно проехать. Нет, проезжает. Все, все. Какая резвая машинешка. Давайте все таки посмотрим. Мне интересно все нюансы вот эти оценить, что предоставляет нам игра. Ребятки, а как вам игра? Пожалуйста, пишите в комментариях. То есть нравится или не нравится. Стоит ли по ней снимать прохождение или нет типичный знаете э, инди квест инди игрушечка давно я в такие не играл наверное лет уже 10 как минимум одна вступление куда-то едет наш микроавтобус по живописным местам все в гору, в гору, в гору. Но насколько помню, мы ехали не на автобусе, а на мотоцикле. То есть по прошлым моим действиям. А тут уже какая-то машинешка. Видимо, какие-то другие совершенно события. Гора, конечно, интересно очень петляет. И там, я так понимаю, то место, куда мы направляемся. Дальнейшего. Вот э, дальше за домики, которые по горам разбросаны. Это, наверное, мы туда все-таки и едем. Все, и тишина, и черный экран. Зловещий черный экран, друзья. <ролок> Пролог. Эффект лазеря. Ребят, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Что вы думаете вообще по этой игре? Ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. Буду чаще вас радовать новыми выпусками. И вообще, пишите, ребят, в комментариях ту самую игру, которую вы больше всего любите. И, возможно, она попадет sure в следующей моей place? серии. Э, в Вот так вот в обзор. Так, а когда следующий автобус до города? Вот у нас теперь какой-то мужичок. Высадили его на остановке и... А, я так понимаю, ему нужно добраться Беверли, Бевер, я на месте Угорать же меня оказаться в забытом боком уголке Европы угу. Судя по всему, этот отпуск и правда запомнится мне на всю жизнь <laughs> Уже чувствую себя отдохнувшим <laughs> Так, ну что ж, чувак, давай пойдем а, исследовать а, Что у нас здесь есть, посмотрим Ближайший город находится в тысячи, тысячи милях отсюда Что ж ты так-то не рассчитал-то, а? Так, давайте посмотрим, что здесь можно сохранить ли бы мне игру Нет, не дают мне сохранить Ну давайте продолжим Так, смотрим дальше Ага, а вот здесь, говорит, я Это у нас карта Так, фонарный столб Давайте посмотрим, что у нас здесь за табличка Автобусная остановка, ворота во внешний мир Так Где-то еще должно быть что-то С чем можно повзаимодействовать Эти места я вижу Там у нас какая-то пристань Какие-то титры до сих пор идут Так, что у нас там? Посмотрим говорит, вода ледяная, наверное Но ты попробуй, искупайся, давай-ка, искупнемся с тобой Как мы понимаем, у нас на дворе осень, судя по окружению, да Поэтому у нас люди ходят не в шортиках, да, и в трусах А вот в таких вот уже более утепленных видах одежды Еще лучшие дни давно позади А, ее лучшие дни, то есть этой лодочки Так, смотрим дальше так, Hades. это у нас что? Ах, Хадес, прокат Hades, водяных велосипедов, рыболовные принадлежности. Hades. Судя по всему, да, у нас это все дело закрыто. Так, смотрим, что дальше. Там табличка какая-то висит, такой флажочек. Так, здесь у нас что? Карта области, замечательно. Верхняя часть карты оторвана. Так, а здесь что у нас такое? Тюбербрук окружен Брукленд. Округ Брукленд, 1, километр, 1 километр или. Сколько-то мили. Идем дальше. Ну и занесло нас, конечно. В непонятно какие места. Так, что здесь за табличка? Интересно, что это? Что-то, видимо, ты нашел? А почему, а почему не взаимодействуешь тогда? Так, здесь, я так понимаю, переход в другую область. И насколько, наверное, я предполагаю, что вот эти переходы, они и есть сохранение. То есть, если я, допустим, сейчас выйду, я, наверное, начну с этого сохранения. Вот это мне тоже бы интересно было узнать. Так, прибыль, значит, мы в небольшой город. Добрался пешком до пункта назначения. Трюбербург, тихий небольшой городишко. Обветшал и немножко. Знаешь, Беверли, я влюбился в этот город с первого взгляда. Трубербург. Собственно, так у нас и называется наша игра. Так, смотрим, что у нас здесь. Какая-то кошка или кто это такой? Это, это лисица. Да, по-моему, это лисица. Оп, сразу завидев меня, приподнялась и побежала. Лисица, друзья, была. Она прямо на улице здесь так сидела. Каждый раз, когда вижу деревянную изгородь, невольно вспоминаю какие-то, видимо, былые времена. не успел дочитать повторе можно будет это сделать. Так, судя по всему, это используется здесь чисто в декоративных целях. Ну да. Так, на все ли я обращаю внимание? Или что-то я упускаю? Или пока не стоит обращать внимание на все детали? Но тут в этой игре точно стоит. Статуя. Видимо, местная достопримечательность. Ну да. Я тоже так подумал. Так, я так понимаю, сюда в лавку может зайти? В дверь или Нет. Давайте посмотрим на окно На витрине разложена ассорти из мясных блюд Мясная лавка Так, подожди, я не дочитал Дальше-то что? Вистер Брай Кровяная львиная колбасы Повременно пилок Доте Ома Какие слова иногда попадаются каверзные Так, тут смотрим, что такое Загадочная деревушка Очень загадочно. Вороны летают Покажите мне человека, которому это нравится ха Видишь, уже нравится Так, здесь что у нас? Это мы можем заснять, я так понимаю, да? На наш телефон Беверли, здесь есть кинотеатр, который называется Дворец Мебиуса Судя по всему, местные жители обожают вестерн и нуар Ну, я так понимаю, да, мы тут небольшие зарисовочки для себя оставляем а, Только пока непонятно для чего Так, а здесь у нас что? Здесь какая-то у нас... А, какая-то табличка Машина времени с точки зрения квантовой механики, это полная чушь. А профессор-то у нас реально заученный, ботаник, наверное, какой-нибудь мозговитый. Соображает в таких вещах. Так, смотрим, что у нас здесь. Это у нас вход в помещение. А здесь у нас табличка. Вот я и на месте. То есть, собственно, я сюда, наверное, и шел. А если пойти по лестнице или пойти вот сюда, например... Что мне мешает пойти сюда? Совершенно ничего. Давайте глянем, что здесь у нас на табличке. Рекламные объявления, афиши и плакаты. Скоро будет городская ярмарка. Интересно. Ну, хоть что-то нас заинтересовало. Так, давайте все-таки сходим туда наверх, попробуем, да, в ту область. И посмотрим, что же у нас там. А потом уже вернемся сюда. First, Перед тем, как отправиться в город, нужно э, заселиться в гостиницу. А вот, я так понимаю, наша гостиница. Ну что ж, давайте в нее зайдем. Что же нас здесь ждет, друзья? Давайте посмотрим. Так, о. Добрый вечер. А тебя я знаю, девушка. Hey. Привет. Мы же ей начинали играть. Так, значит, зовем ательера. Huh? Что, никого? So. Похоже, что да. А ты, она, наверное, есть. Она, наверное, и есть. Тот, кто нам нужен. Так, что тут у нас? Удочки какие-то. Надо же, несколько удочек. Здесь у нас ключи. От номеров видно, постояльцев тут не так уж и много. Все ключи на своих местах. И какая-то табличка, давай посмотрим на нее есть. Если администратора so нет, больше кружки кофе предлагают, только в ресторане Так, еще раз Позвоните в колокольчик, да, то есть такие вот нюансы И надо на них обращать внимание, друзья mm -hmm. Иначе очень mm -hmm. можно долго лезть на одном месте Давайте сразу же посмотрим все возможные... Там находятся номера, это понятно Здесь что у нас за фотографии? Какие симпатичные people. люди а, Тила Уолтер Фингер Трижды спас мир, но об этом никто Никогда не узнает Такая рожа Must be some kind of an... Так, ну я тебя видел уже А тут кто? Лара и Джефф, владелец Очень любимый кафе, не замок Трюбербург, капитан местной Футбольной команды Что здесь, вот так вот реально все можно фотки посмотреть что ли? Давай вот это посмотрим Кристиан Хандли. Призер второго ежегодного соревнования по поеданию кренделей. Охренеть, у них титулы просто. Алекс Данда. Валера. Валера. Легенда гласит, что однажды этот юный и отчаянный музыкант перевел на испанский язык копию... Некрономикона, которая хранилась в библиотеке Франкфуртского университета имени Гетта И собрался написать о ней пару песен Вскоре он бесследно пропал Что ж, так, четверых мы посмотрели Давайте посмотрим, что это за чип такой Шерман Арчибальд Изобретатель, изобретатель ноты на основе языка программирования Шерман Шерман плюс-плюс освоение которого известно лишь нескольким специалистам так Местный программист какой-то. Мар... Маргрит Бюкарт. Из изобретатель восстанавливающего напитка Теспрессо. Она любит кататься на велосипеде, не имея возможности управлять им. Она живет вместе со своими двумя воображаемыми бритыми кошками. Бучем Кэссиди и Санданс Кит. Такие вот названия кошек имена и... Ее Свен стреле, и ее стреле, также известный как Свен Ку-45. Все, да? Посмотрели мы на всех людей. Давайте посмотрим, что же у нас скажет нам эта дама. Почему здесь никого нет? Буквально минут назад тут кто-то проходил. Я понял тебя. Есть идея? Попробуй еще раз. И что делать? Я бы на твоем месте попробовал еще раз. Окей, ну была бы не была не была. И Что это за место? Like Я бы сказала, что оно существует мне времени и пространство. Во как. Почему everyone? здесь никого нет? Буквально назад тут проходил. Ну, короче, понятно, цикл заново пошел. Давайте позвоним в колокольчик. Позвоним Hello? уже. Hello. Hello. Что, где, кто? Я так просто не сдамся. Ну, давай, бомби в колокол. <laughs> Ребят, кто смотрит стрим, вот она появилась. Тоже долбите в колокол, чтобы всем нам было хорошо. Добрый вечер, чем могу помочь? Э, у меня забронирован номер. Ничего себе, мадама вылезла из-под прилавка. Она там ела, что ли? Я выиграл лотерею. Мне досталась поездка сюда. Выиграли, говорит. Разве можно выиграть поездку в Трюбербург? Честно говоря, я даже не понимаю, что мы принимали участие в лотерее. Вот эта женщина. Yeah, <laughs> Однако мне пришло извещение. Извещение пришло. Как вас зовут? Again? Как меня зовут Ганс, доктор Ганс, Ганс у Тан... Тан... Тангезер младший, Тангезер Ганс, Тангейзер. доктор Ганс. Давайте, я буду доктор Ганстангезер. Ганстангезер, доктор Ганстангезер. Так, Тангезер, Тангезер, э, Вальсезер. еще Хаузер. скажите, о, о, доктор Ганстангезер. Все о, да, верно, вижу. Нашла. Скажите, пожалуйста, у меня в номере не слишком шумно. Хотите тишины, спокойствия? Uh -huh. well, Понимаете, я много text, пишу, поэтому мне нужна тишина, пишу, выписать. Так, так, так, я пишу научную работу, я физик, можно сказать и так, давайте, я, я пишу Norman научную работу. Right now, я, я пишу диссертацию paper. по квантовой физике. О, какой крутой пацан. Worse. Впрочем, неважно, жители трюбер Брук готовятся к празднованию Дня Города, так что ближайшие дни на улицах будет немного шумно. Мы это уже поняли и прочитали. И вот и все, пожалуй, больше волноваться вам не очень, уж поверьте. Да уж, это точно. Вот ваш ключ, доктор Тангейзер. Кстати, меня зовут Труда. Простите за любопытство, но где другие постояльцы? Понимаете, туристический сезон в Трюбербруке уже подошел к концу. Так, Судя по всему, еще несколько лет тому назад такие все на меня. Да, да, да. Ну что ж, пойдемте в номер. Да, пойдемте в номер Так, у нас глухая ночь а Танк-гейзер встречает незнакомца И что же мы здесь видим? Что же, ну, нас сейчас ждет Что за незнакомец такой, интересно бы узнать Какой у нас э, Такой номер темный Стонет Так, что это было? <смесь> Умоляю, помогите мне какой-то типок рылся в нашем чемодане. То есть этот парень взял и с моей диссертацией. Вот оно как. Вот такая Something вот, ребятки, необычное. игра с интересным сюжетом. Тут There творится что-то очень... В прошлой ночи ко мне в номер забрался незваный гость. Сразу надо записать. И пускай мне удалось сбежать, to я его down. все равно найду. Да, ребят, вот такая вот инди-интересная игрулечка. Так что, э, ну, лично мне первое впечатление нравится что я могу сказать затягивает захватывает если играть вот с таким развитием событий как здесь да то есть можно так до бесконечности пока мы ее не пройдем ну а как ребята вам данная игра вообще подскажите пожалуйста в комментариях на основании этого я и буду планировать в дальнейшем записывать ли по ней прохождение или нет ну а на сегодня ребятки пока все увидимся в следующих сериях